Очередной проект расскажет нам, как жить на дальше И мы все ждем очередной эффект И заживем не так, как раньше На деле так, как было и вчера Меняются названия, но не сущность А жизнь идет года, года, года Но мы же верим простодушно но мы же верим, вот-вот случится И зажигал, мы лучше всех Но жизнь проходит, когда уходят Не будем мы платить Но как-то что-то не сложилось А где-то хуже Хуже, чем у нас а да мы поможем Мы поможем С теперь и сила Это же для вас Ну хоть дровами Но поможем Но мы же верим Вот-вот случится у нас будет лучше. Я остаюсь здесь, не буду здесь. Хуже, чем мне угодно, но у нас будет лучше. Но жизнь проходит. Государство, ты любишь, но мы же верим, вот случится и заживем мы лучше всех, но жизнь проходит, когда уходит.